Здравствуйте, уважаемые гости канала! С вами Екатерина Попова и канал YouTube для начинающих. Этот урок о продвижении видео в YouTube. Как проверить обратные ссылки на ваш ролик, на каких сайтах они расположены, сейчас мы с вами посмотрим. Для этого мы зайдем на второй мой канал, который называется «Теплые деньки Николаевка Крым». Выберем видео, которое уже какое-то время висит в ютубе давайте выберем вот это видео которое называется в крыму николаевка частный сектор опубликовано оно было 7 января 2015 года два месяца нам необходимо найти ссылку на это видео вот она но но нам нужна не вся ссылка а ее Кусочек совсем небольшой. Это идентификатор видео, который находится между вот этим значком доллара, или что это за значок, и до знака равно. Вот эти вот несколько буковочек и цифрочек мы копируем. Переходим в Google. Вставляем. Берем в кавычки и нажимаем ввод. Итак, результатов примерно 65. Это говорит о том, что на 65 сайтах расположены ссылки на этот ролик. Это достигнуто путем выкладки ролика на видеохостинге. Также были куплены энное количество ссылок, я уже не помню, какое. И мы можем вот посмотреть, какие сайты. Я точно знаю, что, например, вот на этот сайт у меня не было ссылки. Лично я ее не давала. Это значит, купленная ссылка. Вот сюда тоже не знаю, что это. Ну, все. Давайте еще одну возьмем ссылку, чтобы сравнить. Зайдем на другой мой ролик какой-нибудь вот например давайте возьмем вот отдых в крыму николаевка почему его например потому что с ним я не делала никаких движений практически то есть я не размещалась нигде его на видеохостингах я не покупала ссылки и по идее это должно сейчас отобразиться чем больше ссылок Обратных ссылок с других сайтов вы имеете, тем выше ваше видео в рейтинге выдачи в Гугле или в Ютубе. Итак, в поисковой системе. Итак, еще раз выбираем вот так коротенькая совсем. Копируем. Переходим в Google, вставляем ее вот сюда в кавычки нажимаем и так посмотрите 1 2 3 4 5 5 ссылок до да? 5 ну и соответственно он у меня не в топе, в котором находится первый ролик. Несмотря на то, что этот был добавлен на две недели раньше. Ну вот, пожалуй, и все. В этом видео мы с вами научились, как проверять обратные ссылки на ваш ролик. Спасибо за внимание, за то, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам помогло. Ставьте лайки, комментируйте, смотрите другие мои видео, задавайте вопросы. Всем отвечаю, все читаю. Всего доброго и успехов в ваших начинаниях. Давайте вместе учиться зарабатывать и реализовываться на своем канале YouTube.